Коллеги доброе утро! начинаем пресс-конференцию «Далоговые изменения 2016». Какие подарки ждут бизнес после Нового года? Сегодня скажут Александр Чумак, руководитель штаба, президент Ассоциации честных работодателей и Олег Дагнук, руководитель юридического департамента Ассоциации частных работодателей. Здравствуйте, еще раз вам. Добрый день, друзья. друзья. Хочу поздравить вас с наступающим фотоферическим Так уже... Появилось, что мы празднуем все праздники, в том числе те, которые празднуют наши друзья, коллеги. А, еще в прошлом году, 28 декабря, а, мы вспомним, что принимался а, новый профессий тоже подъездочку, а, тоже практически в таком же режиме. А, в этом году а, мы имеем практически все то же самое, с самой единственной разницей, что это произошло немножко раньше, не 4 дня, что уже и прогрессы. Почти. Итак, что же мы получили подъем? К сожалению, сказать достоверно о том, какие изменения будут вступать в первый вариант, даже на данный момент невозможно. То есть мы будем говорить о том, что мы знаем из голосования, потому что я следил за голосованием онлайн. Но даже на данный момент на сайте Верховной Рады отсутствует тот вариант нового кодекса, который был проголосован. Поэтому мы можем догадываться только, какой окончательный вариант будет внесен тот и упроведенный. Кто-то будет официальным. Если взять конкретно упрощенную систему налогообложения, ради которой мы затевали нашу борьбу чтобы ее сохранили, то э, эта борьба по факту началась еще 18 января, после предыдущих изменений. Э, в декабре месяце нам э, даже пришлось создать штаб для э, создания коалиции по защите упрощенной системы науководложения, и наша э, борьба была не напрасной, нам удалось малой группой отстоять упрощенную систему налогообложения. Она осталась, она сохранилась, не совсем в том виде, в котором она была. Но, тем не менее, предприниматели смогут, как минимум, по нашей оценке, в ближайшие полгода работать спокойно. Значит, Какие изменения конкретно касались упрощенной системы налогообложения? Это для третьей группы было ограничено потолок для годового оборота – С 20 миллионов до 5 миллионов. И также понят налог для этой же группы единый налог на 1%. То есть те, кто платил 2% ЭНДС, будут платить 3% МДС, те, кто платил 4% без МДС, будут платить 5% без МДС. Таким образом, это повлияло на обращенцев, конкретно в цифры. Начнем с того, что аргумент, что снижение с 20 до 5 миллионов оборотов позволит устранить некие злоупотребления, на самом деле не совсем, скажем так, корректно. Почему? По статистике 2014 года, мы пока не можем говорить о статистике 2015 года, ее пока нет, она появится в феврале. Таковых упрощенцев, которые имели оборот от 5 до 20 миллионов, было всего это 0, 0,5% от всего количества упрощенцев, которые зарегистрировали на 1 января 2015 года. То есть это очень незначительная часть э, субъектов, которых можно подозревать в том, что они таким образом оптимизировали свою налогообложение. И обрезка до 5 миллионов, по сути, существенно не сократит количество таких упрощенцев. Это первое. Второе. Если взять повышение оборота, э, налога, э, единого налога с оборота на 1%, э, вроде бы безобидная цифра, но складывается очень интересная ситуация. Мы посчитали, что это будет значить цифра. Напомню о том, что с 1 января снижается на до 27% единый социальный взнос. Якобы это один из аргументов, который позволяет компенсировать увеличение единого налога на 1%. Но на самом деле... Если взять в абсолютных цифр и сравнить будущий год или текущий год, то только до 250 тысяч оборота для предпринимателей фактически налоговая нагрузка не растет. Все, что выше 250 тысяч оборотов в год, увеличивает налоговую нагрузку за счет этого 1%. Потому что это 1% от оборота, от всего вала денег, который получает упрощенцы за год. Таким образом, налоговая нагрузка за счет этого на третью группу увеличивается от 11% до 23% в зависимости от оборота. То есть для оборотов, например, полмиллиона будет это 11%, для оборотов 5 миллионов будет это 23%. Это позволяет говорить о том, что существенное снижение единого социального взноса до процентов не будет иметь большого детенизирующего эффекта. То есть в сложившейся экономической ситуации предприниматели все равно будут считать и все равно должны будут каким-то образом минимизировать свои затраты. А среди этих затрат, как я уже сказал, единый налог, который возрастет для третьей группы. Кроме этого, налоговый кодекс абсолютно не устраняет дискрецию и таким образом снижение ЕСВ до процентов не будет иметь существенно дитенизирующего эффекта. Что такое дискреция? Дискреция это право э, государственного чиновника, в частности налоговика, на свое усмотрение в большом разбеге э, сомневаться в, в размерах налогов, которые уплачивают налогоплательщик. То есть, к сожалению, налоговый кодекс позволяет э, не признавать ту сумму, которую налогоплательщик заплатил, и дополнительно начислять штрафы и дополнительные э, взыскания для уплаты их в бюджет. К сожалению, эта дискреция данным новым кодексом не устраняется. Кроме этого, у нас есть очень неприятный факт, связанный с возмещением конторизма. Я хочу передать слово коллегу Другунову, руководителю департамента юридической ассоциации, который более профессионально расскажет о тех изменениях, которые вносятся новым кодексом. Опять же, мы их делаем на основании пока что публикации не официального сайта Верховной Рады, а из профильных источников, которые занимаются вопросами аудитория и Добрый день. Ну, сразу раз Александр закончил НДС, скажу об НДСе. Что вводится? Вводится две группы. То есть экспортеры до 40% будет введена электронная очередь, якобы электронная очередь на возмещение НДС. Две электронные очереди. Будет первая очередь это экспортеры до 40% оборота, ну, для экспорта. И вторая все остальные. То есть, в связи с чем это отводится, ну, честно говоря, еще непонятно, как это все будет происходить и зачем это все делается. Ну, такое предусмотрено. Что касается единого налога, то, как Александр уже сказал, Первая-вторая группа осталась без изменений пока, и на третьей добавляют 1% отвалового дохода. Что здесь хочется сказать и обратить внимание, что в действующем сейчас налоговом кодексе остается норма, что вторая группа с 1 января -го, 2016 -го года при достижении миллиона должна будет приобрести касса. То есть если на сегодняшний день это касалось только третьей группы. 1 января 2016 года, это что касается и второй группы. где большинство предпринимателей. То есть при достижении оборота в миллион, а у них сейчас ограничение в полтора миллиона. То есть миллион достиг, покупая аппарат, кастовый и ставку. То есть непонятно. Норму пока месяц никто не убрал, и она действующая. Это что касается единомного. Снизилась ставка есть в Да предположительно до 22% и совсем убрали ЕСВ с э, заработной работников. То есть, с одной стороны, это хорошо, вроде нагрузка на фонд оплаты труда уменьшилась, но опять-таки работники э, ну, заработной платы, который платил каждый совет со своей зарплаты, платил 3-6% ЕСВ, который и шло ему на больничные и так далее. То есть, получается, э, работа не платят эти налоги вернее, работодатель не удерживает, хотя если посмотреть с налогом на доходы физлиц, да, то есть они с 15 увеличили до 18, можно предположить, что эти три процента они просто напросто вложили, переложили в подоходный налог, ну, ну, по старому говорится. Немножко поменяется метода расчета, да. Раньше есть вы удерживалась, потом за минусом действовал. Вычислялся под отход, ну, податок на доходы. Сейчас получается, с зарплаты не надо удерживать, а сразу 18%. У меня сначала военный сбор остается он, как и был 1,5%, а потом с этой же зарплаты удерживается 18%. То есть в данной ситуации работодателю легче не станет, и работнику будет все равно, так как общая сумма начислений приблизительно останется такая же, как и вот. Поэтому, на мое мнение, что работодатель в данной ситуации получил немножко посадения на фонд оплаты труда, но массово не будет выведения из тени зарплаты, то есть люди как платили в конвертах, так в общем-то и будут платить и будут смотреть, что же будет дальше, какая будет ситуация. То есть, что у нас по-единому увеличится где-то в 1,8 раза ставки для единщиков сельхоз То есть там есть разные градации, кто занимается ну, башни там и так, далее, и так далее. Там немножко все увеличилось, и процентная ставка у всех увеличится где-то на 1,8. Поэтому, что еще? Акциз. Очень увеличивается акциз где-то 40 процентов, 50-40 процентов увеличивается акцизный налог, то есть это ведет к удорожанию опять-таки ликвироводочных, табачных, бензина, опять нас ждет подорожание, ну, алкогольные, там, вина и так далее. Другими словами, знаете, как дома, когда сыну отца спрашивают? когда водка подожает, говорит, папа, мы будем, ты будешь меньше пить, но нет, вы будете меньше есть. Кроме этого, очень интересный момент, что во всем мире ä, падает цена на нефть, но ä, в связи с повышением акциза мы все равно останемся на том же уровне цены бензина, который есть что по сути, очень ну, парадоксально. Является. А, наши прогнозы, что будет в ближайшие полгода. Мы думаем, что все-таки правительство не оставит попыток для того, чтобы модернизировать в кавычках упрощенную систему налогового обложения. Они все будут попытки опять ее усложнить. Она и так у нас уже не упрощенная, а как я ее называю. То есть будут попытки ее усложнить, опять попытки вести кассовые аппараты, аргументируя это борьбой с контрабандой и борьбой с нелегальным оборотом. Хотя на самом деле э, правительству бы надо было бы определиться с концепцией, куда мы идем. Либо мы боремся против, э, за то, чтобы у нас не было бедных, либо мы боремся за то, чтобы у нас не было богатых. Вот пока что у нас концепция вторая. То есть Государство борется с тем, чтобы у нас не было богатых и хочет вести учет. Но никто абсолютно не думает над тем, как сделать таким образом, чтобы бизнес стал богатым весь. И тогда, в принципе, вопросов с уплатой налогов и с установкой тех же кассовых аппаратов не будет. Хочу остановиться на вопросе, который постоянно является раздражителем. И многие чиновники говорят о том, что упрощенная система налогообложения – это... К сожалению, только э, украинская, так сказать, ноу-хау. Нет, это неправда. Я специально поднял э, аналитику USAID, э, лидерство экономичного предлога, которое было сделано в этом году. Я просто перечислю страны, в которых используется упрощенная система налогообложения. Это такие, как Болгария, Косово и Египет. африканские страны. Ну, понятно, что страны развивающиеся. Далее, это Россия, Казахстан, Танзания. Сирия и дальше и Франция, Израиль, Испания, Италия, Аргентина. То есть мы видим, что даже развитые страны используют упрощенную систему налогообложения как для развития именно малого предпринимательства. Более того, по мировой практике э, сфера застосования спрощеного способа нарахования податков, как правило, застосовывается при обороте до 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов, если взять наш курс, это приблизительно ну, 25, 2,5 миллиона, да? миллиона гривен. То есть в некоторых странах это является даже порогом для неуплаты податков. То есть до 100 тысяч гривен налоги могут вообще не уплачиваться. Такими странами, например, является Израиль. Там есть потолок народа, с которого вообще налоги не берутся. Поэтому э, аргументация, что такой э, системы нового воображения в других странах не существует, на самом деле неправдива. Они существуют. Э, это способ для того, чтобы действительно дать малому э, предпринимательству развиваться, и это очень серьезный стимул для э, снижения э, безработицы. Э, это способ само, э, самозанятости. Он относительно недорог для того, чтобы создать рабочее место, для этого большие вложения не нужны, и как правило государство не мешает таким способом самоорганизации. Более того, во всех странах развития это как раз является фактическим вкладом государства, то есть снижение уровня оплаты налогов или вообще освобождение от налогов. Это фактически является государственной поддержкой и малого предпринимательства во всем мире. Для того чтобы предотвратить попытки уничтожения упрощенки в ближайшее время, бизнесу стоит серьезно задуматься над тем, чтобы консолидировать его усилия. К сожалению, мы неоднократно говорили о том, что говорим постоянно о том, что у нас консолидация бизнеса очень низкая, до 2% ориентировочно. Это не позволяет существенно. И влиять на принятие ключевых решений касаемо государственной политики содействия развитию предпринимательства более того, бизнес должен принимать активное участие в реализации такой политики, то есть и ее формировать и участвовать в ее реализации поэтому в ближайшие полгода и в дальнейшее время мы посвятим нашу деятельность усилиям для консолидации бизнеса в частности Харьковской области такие процессы уже идут в других областях в том числе эта консолидация будет происходить на условиях горизонтального принципа. То есть мы не будем делать упор на формирование каких-то личностей, лидеров, от которых будет все зависеть. Наше движение должно быть абсолютно независимым от каких-то вертикальных структур, горизонтальным. Оно должно формироваться на условиях отсутствия конкуренции внутри. И э, главной своей целью ставить эмоциональную консолидацию бизнеса, то есть создание э, бизнес-объединений на местах, там их нет. увеличение количества состава членов тех бизнес-объединений, которые существуют, чтобы бизнес участвовал активно в этих процессах. Именно представители бизнес-объединений играют важнейшую роль в формировании такой политики влияния на власть. Поэтому мы будем уделять существенное время, более существенное время. что опыт Харьковской области показывает, что это возможно. Напомню хотя бы начало года, когда нам удалось выдвинуть на пост областного ГВК человека из бизнес-сообщества. На сегодняшний день я могу сказать, что проведя анализ, я понимаю, что это было очень несвоевременно. То есть мы... Это сделали, но посылок для... на тот момент было очень мало. Поэтому, к сожалению, эта должность была всего 4 месяца за представителем бизнес-общественности, и он так и не стал руководителем без представки ВОО, а значит, не мог существенно влиять на реформирование самой структуры ДФС. Второй опыт – это в мае месяце мы начали только компанию за то, чтобы дать возможность малого малым предпринимателям работать из кассовых аппаратов. Нам удалось отстоять эти права, и на сегодняшний день мы знаем, что при обороте до 1 миллиона предпринимателей могут не использовать кассовые аппараты. Ну и третий опыт, это опыт, буквально вот который был в декабре, очень короткое по времени, уникальное по своим свойствам от локации компании, когда нам удалось буквально за три недели, отстоять прекращенной на систему налогообложения и, опять же, малой кровью ее сохранить. На данный момент, можно сказать, что тенденции следующего года, это объединение о которых я сказал, многие ставят вопрос по поводу возможности следующего Майдана. Можно сказать, очень важный момент, это то, что на сегодняшний день нет смысла начинать какой-то новый Майдан. Должны быть микромайданы, так называемые, и Майдан, в первую очередь, в головах, как я буду говорить. То есть мы должны понять, что мы э, имеем возможность влияния на власть. И такое давление на власть должно происходить везде. Не только на уровне Киева, но везде. На уровнях городков, поселков. Мы должны э, иметь постоянно э, действующее движение, которое может в любой момент... Э, э, усилия для того, чтобы решать конкретную проблему. Кроме этого, на сегодняшний день формируются экспертные группы, которые занимаются постоянным мониторингом законодательства, постоянным мониторингом лучшего мир, именно мирового опыта и э, внесением предложений, в том числе на уровне законодательных, для того, чтобы э, формировать в дальнейшем, э, возможно, наилучший бизнес-климат, в нашей стране. Это позволит привлекать инвестиции, позволит развиваться бизнесу и э, мы надеемся, что буквально может быть, уже через два года у нас не будет ставить вопрос о том, каким же образом наполнять бюджет. Э, это позволит выводить бизнес из тени, таким образом наполнение бюджета будет э, формироваться за счет, в первую очередь, новых налогоплательщиков, которые на сегодняшний день налоги не платят. Но для этого, еще раз говорю, необходимо формировать Такие условия для бизнеса, когда он будет заинтересован выйти из тени. К сожалению, на самом деле, силовыми методами вытащить бизнес из тени невозможно. Его загоняли туда последние 10-15 лет. Поэтому он там сидит очень прочно. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, коллеги, вопросы. По поводу акций. Такая больная тема. Вы еще и о ней все по вашему мнению, зачем это делать, вообще это повлияет ли это качественно на полный бюджет? Ну, у нас считается, что люди усиленно пьют, курят и э, покупают бензин. Поэтому за счет этого можно на бюджет. К сожалению, э, хочу огорчить, э, люди, которые не смогут позволить себе дорогое спиртной, они перейдут наши мурдяги на, на самого. И все равно круто пить. То есть, поскольку государство не занимается э, работой, с гражданами в, в плане культуры питья, либо борьбы с алкоголизмом, то есть люди находятся в таких моральных э, условиях, что они фактически таким образом пытаются как-то, э, скажем так, сгладить э, внешнее впечатление от отсутствия реформ и состояния их жизни. То же самое касается сигарет. К сожалению, увеличение акциза приведет к тому, что у нас просто увеличится уровень контрабанды, и поскольку Потому что у нас на сегодняшний день пока что еще не стало эффективным борцом с контрабандой, почему-то все считают, контрабандой, с контрабандой у нас борются кассовые аппараты. Но можно сказать, что мы будем иметь переход людей на потребление некачественного спиртного, контрабандных и некачественных сигарет. И, к сожалению, бензин у нас, к сожалению, очень далек от уровня качества, которое должно быть. То есть мы даже бензином заправляемся весьма бодяжно. Повышение акцизов придет только к тому, что э, доля такого бензина на рынке увеличится. Mm -hmm. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы еще? Еще насчет Майдана и насчет Мигран и той акции, которую мы проводили совсем недавно. Да? Сейчас есть необходимые, ну скажем там, что может послужить следующей необходимостью проведения этого проекта? Такого рода акции являются частью отрукосекомпаний. Во всем мире их используют именно для того, чтобы влиять на определенных стейкхолдеров для принятия необходимых бизнесу решений. То есть э, мы видим э, эти акции как часть э, большой компании, которая будет стремиться в первую очередь реформировать общую систему налогообложения. Сразу скажу, нашей ошибкой э, данных акций была в данных акциях было на то, что мы не э, опирались на э, партнерство и э, помощь э, представителей среднего и крупного бизнеса, именно тех, кто платит компенсировать. Те, кто находится на обществе системе удержания, у нас, к сожалению, и очень мало было координаций с теми же фермерами, которые на самом деле пострадали намного больше после принятия налогового удержания. Поэтому э, мы должны э, налаживать связи с э, целевыми цель, цель, аудиториями бизнеса из других сфер и из другого уровня. Это общая система, это фермеры. Э, это представители сфер бизнеса, которые на сегодняшний день тоже очень сильно страдают от принятия нового кодекса. Таким образом, мы сможем достигнуть более высокого уровня консолидации. В этом случае власть будет сильнее прислушиваться к тем предложениям, которые мы вносим. Очень важный момент, что мы не выходим на площади и не приходит в кабинетах чиновников с требованием всех долой э, и э, просто что-то отменить. Мы всегда приходим с конкретными предложениями. И мы всегда говорим, что нужно сделать. Мы рассказываем о ситуации, какая она на сегодняшний день есть, что будет, если ничего не делать. И мы предлагаем решение, что нужно сделать, чтобы изменить данную ситуацию. Есть, по результатам мы решили пока... Посмотрите, как будет дальше развиваться ситуация? Потому что была речь о том, что ехать к министрам и там более как бы, устраивать. Первое. Мы сейчас ждем официальной публикации версии нового Кодекса, которую приняли. То есть все эксперты сидят и ожидают этот вариант. Потому что мы сейчас ведем свою беседу только на основании каких-то анализов предполож, предполагаемого варианта. После этого на сегодняшний день есть законопроект, например, тот же 357, который очень приличный и бизнесом поддерживается. Более того, разработчики этого законопроекта, услышав наши просьбы, они готовы на сегодняшний день оставить в покое упрощенную систему налогового вложения, вести мораторий на ее изменения, потому что люди работают в ней и хотят понимать, что, например, в ближайшие три года никаких существенных изменений не будет. Это очень важно для развития бизнеса. Я точно знаю, что попытки внести этот законопроект, они не будут оставлены, и разработчики будут дорабатывать этот законопроект. Но очень важный момент, это то, что разработка этого законопроекта должна базироваться на макроэкономических показателях. Такие показатели можно взять только находясь в кабинете министров. На сегодняшний день разработчиков этих показателей из Кабинета министров никто не предоставлял. Если такие показатели будут предоставлены, то этот законопроект можно будет доработать с учетом необходимых изменений уже для принятия бюджета 2017 года. Мы должны выполнить нормы законодательства. То есть любые изменения налогов и сборов могут приниматься до 1 июля года. После которого они вступают в действия. То есть, если мы хотим, чтобы они вступили в действия с 1 января 2017 года, они должны быть приняты до 1 июля 2016 года. Вот наша задача разработать такой законопроект, обсудить его со всеми слоями бизнес-сообщества. Если будут поправки, предложения внести, внести в Верховную Раду и добиться его принятия до 1 июля. После этого мы можем говорить о том, что бюджетный процесс выходит в нормальное русло, и мы не будем под следующую елку 2017 года ожидать, что же там принять. То есть бюджет должен подниматься нормально до правда, бюджетного кодекса, по-моему, осенью. 15 До 15 сентября? До 15 сентября. У нас последние годы этого не происходило. Более того, эта практика была еще и при злачении Владимира, о которой я поговорил, и эта практика осталась и сейчас. То есть получается, что никаких существенных изменений не произошло. Спасибо. Спасибо большое за то, что поделились мнением что будет происходить дальше. А, с наступающим с Новым Годом! Поздравляем всех с наступающим Новым Годом! предпринимателей! надеемся, что в следующем году у нас таких потрясений не будет и все в принципе зависит только от нас поэтому мы призываем бизнес если вы не являетесь членом ассоциации какой найти то ассоциацию которую вам по душе. если вы хотите создать ячейку там где ее нету, мы готовы в этом помогать поэтому обращайтесь спасибо, спасибо большое, вам. Спасибо большое.